Возьмем колбу и наполним ее водой. Закроем колбу пробкой со вставленной в нее трубкой. Начнем нагревать колбу. Вода поднимается по трубке. Это происходит потому, что жидкость при нагревании расширяется.